говорил так обыч, что тебя ну, что, ну да, ну, ну да, пришли на, с бонусом 33 там с копейками. Ну да, есть такое. Так, что там у нас? Лови. А прикинь. А бонус, короче, нифига. А бонус, э, роги пришли бонус за один пакет. Рог пришел за один пакет. Непослушный создание. То есть здесь должны были бонусы сейчас прийти рогам. Поэтому... Угу. <соспитут> 253, да.